Друзья, обязательно подписывайтесь на канал Airstream, канал о эффективных климатических системах для проектировщиков, инженеров, владельцев недвижимости, настоящих и будущих, как организовать эффективную систему отопления, охлаждения, вентиляцию. Вы увидите реальные объекты. Поговорим с владельцами, расскажем об ошибках в проектировании. Покажем, как работает оборудование. Мы расскажем о том, каким образом обустроить климат, чтобы было комфортно. Как получить больше за потраченные деньги. Советы по проектированию и выбору оборудования. С вами я, Наталья Вовк и наш YouTube-канал «Климатические энергоэффективные системы». Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии.